Друзья, привет! В этом видео я вам расскажу про выплаты от государства на годовщину свадьбы. Супруги, прожившие в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет, имеют право получить от государства денежные выплаты. Подобные выплаты устанавливаются на региональном уровне, но не во всех субъектах есть подобного рода выплаты. Почему? Потому что данная выплата не является федеральной. Например, если вы в Москве пойдете получать подобного рода выплаты, то на 50 лет вам выплатят 21 902 рубля. На 55 и 60 лет вам выплатят 27 377 рублей. А на 65 и 70 лет брака вам выплатят 32 853 рубля. А вот, например, в Смоленской области подобного рода выплаты не предусмотрены. Кстати, интересный вопрос. Как вы считаете, честно ли, что данные выплаты не являются федеральными? И жители Москвы получают выплаты, а жители других регионов ничего не получают? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях под этим видео. Для того, чтобы узнать, есть ли в вашем субъекте выплаты на юбилей свадьбы, то вам следует обратиться в Центр Госуслуг «Мои документы». Чтобы получить данную выплату, вам надо предоставить в Центр Госуслуг следующие документы. Первое – это заявление, но его вам помогут составить непосредственно на месте в Центре Госуслуг мои документы. Второе, что надо иметь по себе – это паспорта обоих супругов. Третье – свидетельство о заключении брака. И четвертое – это данные из банка, которые вам надо представить, и туда будут перечислены ваши денежные средства. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в группу в Telegram и WhatsApp.